Приветствую всех из Финляндии! Сегодня речь пойдет о крепеже. В частности, только лишь о гвоздях. Я хочу пояснить конкретно, что плотник должен знать каждый и уметь, и понимать, и разбираться хорошо. Что для чего можно использовать, а что для чего нельзя. Значит, начнем с того, что гвозди разделяются, ну так, глобально, скажем, на три группы. Черные гвозди, холодного цинка и горячего цинка. Холодные гвозди можно использовать только для внутренних помещений. Холодный цинк подходит для внутренних помещений тоже. И ну, где-то так чуть-чуть прикрытое, ну, Больше все-таки для внутренних помещений. Которые могут соприкасаться с отделкой, с покраской, с чем-то таким. С мелкими вещами. Тугая. Холодные как раз таки, они должны быть все спрятаны под чистовыми отделками. И никаким образом не касаться их. То есть вы не должны видеть их. Они не должны быть ни под краской, ни под чем. То есть они должны быть в конструкции за отделочным материалом но никак не на отделочном материале это что касается черных гвоздей холодный цинк это уже можно будет отделочные материалы крепить внутри помещения при помощи холодного цинка есть разные гвозди есть гвозди такого плана есть разные либо вот такие чаще всего это иголки разных сечений разных там, размеров под разные пистолеты то с наружной стороны дома только лишь горячий цинк то есть это как минимум либо наружные фасадные работы еще какие-то либо это будут э, конструкции для сборки конструкций несущих используется тоже только горячий цинк вот отличить горячий цинк и холодный цинк плотник должен по идее на взгляд то есть когда будут лежать разные обоймы он должен понять какие то есть не все производители красят ну, скажем, это горячий цинк, он покрашен красным, да? и это все понятно. Но есть вот такие, зачастую я покупаю коробки от одного и того же производителя, да, но он выглядит вот как такая лента. Если этих кто-то возьмет и перепутает, то тогда уже будет неопытному человеку достаточно сложно это сделать. Вот, и специалист должен хорошо обязательно знать, куда можно использовать и как их отличать. Вот. Горящий цинк на самом деле Чаще всего на коробках Если вы с коробки в коробку не перекладываете Не берете, не пользуетесь какими-то остатками То на первичном Варианте это очень-очень важно На горячем цинке Будет всегда на коробке У большинства производителей Красного цвета и написано там Либо outdoor, либо ну, на каких-либо языках вот. Потом будет Холодный цинк, ну или гальваника простая, то это будет синяя маркировочка. Вот это здесь синяя маркировка у этого производителя, это горячий цинк. То есть на это посмотреть вообще никак не определишь, для тех, кто не знает. И можете понапутать. А черные гвозди у большинства используются как зеленая, там, indoor, внутри помещения делают. Ну, в общем... Это очень важное отличие. По цене будет горячий цинк, холодный цинк и черные. Горячий цинк 50 евро, холодный цинк будет 40 евро, и черные будут 30 евро. Это будет примерно такая градация по цене. И поэтому, если вы отправляете заказчика купить гвоздей, вы ему должны четко, внятно объяснить и рассказать, какие гвозди он должен купить. А не просто он выберет, а у что, в принципе, эти все лежат гвозди, да, они одинаковые. 90 миллиметров, 3,1 толщина. Посмотрел, посмотрел, градус такой-то там. Все нормально, все подходит. А что эти такие дорогие, а эти такие дешевые? А давай-ка я возьму дешевые. И вы эти дешевые гвозди потом прибьете на фасад куда-то. И они все начнут у вас ржаветь и течь. То есть вы не можете так делать, это неправильно. Это качество и уровень плотника. И этим и отличается его знаниями и умениями. Ну, не только умениями, еще и знаниями. Поэтому использовать холодный цинк на фасаде, на отделочных материалах тоже никаким образом нельзя. Когда вы используете иголки на фасад, вы уже, в принципе, поступаете как минимум неправильно. Он не соответствует ничему. Ни толщине гвоздя, ни покрытию гвоздя. Ничему не соответствует. То есть длина то же самое под пистолеты для иголок. 60-е, 60 и 60 65 -е гвозди такого плана Я не помню, чтобы я встречал где-то или нет У меня есть несколько пистолетов, которые можно использовать По большому счету, для, скажем, подшиву прибивать Ну, это 20 миллиметров толщина Либо что-то такое декоративное на фасаде имеется в виду То у меня эти гвозди, они иголки Они толще и они из нержавейки идут, ребята их я могу использовать в этом варианте, мне никто не запретит их Но это мне нужно быть совершенно неадекватным человеком Потому что э, эти гвозди из нержавики стоят, блин, капец, как, как дорого Что можно горячего цинка купить 3-4 коробки Вот в чем отличие, только вот финансовое На фасады, на всю вагонку прибиваем только гвоздями такого плана это обоймы под пистолеты, я их называю просто ППШ, фасадные. Они отличаются по диаметру, это нужно смотреть именно на старте. Я сделал несколько ошибок, покупая свой первый пистолет. Я купил его хороший, классный пистолет. Вот под такие гвозди, в пластике. То есть это лучше, это, скажем, ну, назовем так премиальное качество. Он самый тонкий гвоздь, то есть меньше всего он колит. И у него есть размер до 65 и не оставляет никогда у вас проволочку. Так как он на пластике, он не оставляет проволочку. То вот эти гвозди, они находятся на проволоке, держатся и обламываются. Иногда просто бывает там по-разному. Иногда бывает, что вот эти проволочки торчат из фасада. Все зависит от качества там, гвоздей производителя, какого вы выберете. Но также есть ППШ. Скажем, у меня здесь вот э, я нашел... Эти гвозди из этой коробки, у них шляпка больше, шляпка рифленая, ну, имеет насечку на шляпочке. Есть насечка, они 65 длиной и 28, у них 2,8 диаметр гвоздя. Вот это их отличие. 2,8. То эти гвозди уже 60 на 2,5 миллиметра, то есть они тоньше. Эти где-то там 2,2 или 2,3 что-то самые тоненькие у них есть 60 и 65 но получилось как когда ты не знаешь э, вот что у этого гладкие что у этого гладкие и поменьше немножко шляпка когда ты не знаешь какой пистолет тебе выбирать ты сделаешь э, много ошибок на старте скажем я купил этот пистолет да потому что посмотрел вот так и так такие гвозди подходят но я сделал большую ошибку и не посмотрел Сколько стоят эти гвозди. И как как долго они будут идти, скажем, как быстро я их могу получить в наличии. И сколько они стоят. Оказалось, что доставка неудобная. То есть партии приходят, там ну, заказывать надо и ждать определенное количество времени. По времени мне не подходило вообще никаким образом. Плюс ко всему стоимость оказалась настолько высокая, что тоже ну, нафиг оно надо. Поэтому... Он удачненько сыграл в десантника с крыши пистолет там чуть-чуть покололся, чуть-чуть поломалось, но ну, в общем не работает. И в общем сейчас такой пистолет под проволочные гвозди и все. Я пользуюсь вот конкретно этими гвоздями, которые, ну скажем, средние между это вот 60 на 2,5 толщиной 16 градусов. Здесь по две с тысячи. я не помню там что-то сколько они стоят, но ну, это не важно. В принципе, цены всегда меняются, всегда можно посмотреть. Но вы должны понимать, что это все гвозди, только горячий цинк. Они позиционируются как для наружных работ. Их можно уже прибивать доски этими гвоздями. Мы прибиваем не в потай ни в какой, ничего не прячем. Объем прям через доску гвоздь. В зависимости от высоты доски и от толщины доски. Может быть разная вариация количества гвоздей на одну доску. Чаще всего узкие, допустим, бьем по одному гвоздю в центр, ну это там 7-8 сантиметров шириной она такая доска, не широкая, по одному гвоздю. Если будет там 120, 140, 150 и 200, то по два гвоздя. Если будет там больше, больше 200, то уже могут попросить забивать три гвоздя именно снаружи. Все, никто их не прячет. То, что в России вы там фанатеете под шаблон забивать, ну, чтобы у вас по линеечке были гвозди, мы себе не можем такое позволить здесь, потому что чем дольше ты будешь делать, тем меньше ты заработаешь. Вот и все. Если в условии у тебя сделка и вот этот вот крайний фанатизм ровных гвоздей, то есть вы же дом строите, а не заморачиваетесь вот конкретно на ровных гвоздях. Если обрешетка идет, там 40 миллиметров там или 50 миллиметров ну, ты же видишь где середина обрешетки, ну так и стреляешь ну да оно пляшет там 5 миллиметров туда 5 миллиметров сюда это все красится вторым слоем и проверяется смотрится фасад с 10 метров они в упор и вот с 10 метров покрашенные гвозди вы хрена с два чего там увидите то есть есть условия для выполнения работ есть условия для того что чем проверяется это работа и каким образом с какого расстояния она проверяется а не просто так как вам захотелось вот здесь ну, таких людей просто ну как бы отправят подальше вот и все поэтому запомните только горячий цинк для наружных работ и все это очень очень важно если у вас черные гвозди без какого-либо покрытия то их можно использовать даже не просто под крышей для, нас... для несущих конструкций тоже горячий цинк используется. Неважно, что он не контактирует с улицей. Это несущая конструкция. Черные гвозди используются только в тех конструкциях, которые потом закрываются другими отделочными материалами и обшивками. Это важно. И холодный цинк, его можно уже использовать, применять для крепления самой по себе облицовки. То есть у нас в Финляндии не используется даже. Шурупы под гипсокартон у нас холодного цинка идут, потому что они контактируют со шпаклевкой. И если будет где-то что-то, не дай боже, некая протечка или что-то такое, увлажнение, то у вас рыжики вот эти могут появиться на стене под покраской или под шпаклевкой. То есть вот здесь такие варианты. Вот и все. Это очень важно. И важно. Плотник у нас просто... Будет это, скажем так, придет проверяющий, любой, но они не обязательно там ходят за тобой и придираются. Любой проверяющий, он прекрасно понимает, зайдя на стройку и посмотрев, что происходит на ней, начиная от порядка и заканчивая, что человек делает, как он делает, чем он это делает, по таким, по первичным признакам, он даже поймет сразу, что за специалист и каков его уровень, на что стоит обращать внимание, а что не стоит. То есть они же не ходят тут ко мне, Дай покажи мне, какие гвозди ты используешь для этого или для этого. Он просто проезжает, он просто это видит, и он ничего не говорит. Вот и все. Но если я буду делать что-то неправильное, конечно, он скажет. И с другой стороны, да, он не проверит, не проконтролирует, если я там прибил холодными гвоздями, что-то там на крыше, что-то... Если не дай бог увидит то это все придется переделывать. Если потом кто-то увидит или узнает об этом, выяснится, какая-то причина произошла по моей вине, что я использовал не то, что нужно, то с меня будут спрашивать. А на этом я хочу закончить данное видео. Пожелать всем удачи и до новых встреч.